Привет тебе, мой дорогой друг! Сегодня мы сделаем одну интересную самоделку, а также покажу, куда можно применить остатки от производства данной самоделки. Вот, из вот таких вот пластиковых бутылок. Вода и квас. Я сейчас отрежу горлышки, вот примерно где-то в этом месте. Крышки нам в данный момент не понадобятся, но мы их уберем. На следующее видео нужно отпилить каждое горлышко по вот это вот ребро, я думаю его видно. Также здесь. Я сделал это при помощи пилы, и просто здесь это несподручно делать. Сейчас вернемся. У нас получились вот такие вот горлышки. Сейчас нужно их немножечко зашкурить. Далее снова следует прорезать, но теперь вдоль. Сделаем это опять же на пиле и вернемся. Мы сделали пропил. Вот так это выглядит. Крышки очень жесткие, Ой, горлышки очень жесткие, поэтому сейчас будем думать. Далее. Я возьму 4 вот такие вот самореза. Можно брать не самореза, но мне просто сподручнее это. И будем сейчас нагревать их с помощью горелки. И вставлять в наши крышки под вот таким углом, и как бы немного прокручивая. Зафиксировали, оставляем. Также поступаем и со второй. Кстати, да, главное, чтобы зафиксировать, чтобы подсохло. Итак, вот что у нас получается с первой. Пока оставим остыть. И сейчас сделаем также вторую. Заготовочки у нас подсохли. И вот для чего это нужно. К примеру, у нас есть две вот такие вот, неважно, рандомные дощечки. Мы хотим их склеить. И это небольшие струбцинки. Самое главное, прикол этих струбцинок, что они бесплатные. И на самом деле очень плотно сжимают. Ранее я уже делал подобную, но из большей бутылки, вот такую, вот так это тоже все выглядит. Их не жалко сломать и наделать подобных можно за минуту вновь. Поэтому не страшно, но они реально хорошо держат. Вот Я думаю, самим все видно, да, что мне не получится расщепить. Это уже второй лайфхак из бутылок. У нас остаются, естественно, нагрызки Может быть, саму донышко можно пустить на что-то полезное. А вот эту можно нарезать на пленты и использовать как на экстренный случай. Я для этого даже новое лезвие вставил нож. Я надеюсь, в этот раз не порвется. Потому что уже треть заготовок моих порвалась. <звёк> Нужно завязать узел. Желательно двойной. Что мы сейчас и попробуем а, сделать. Чтобы лента, так сказать, сама, сама себя зафиксировала. Ну, вроде бы есть. Давайте отрежем оставшиеся. На случай, если придется переснять. Теперь нам нужен любой нагревательный прибор. В данном случае это опять горелка. И нужно просто усадить ленту. Вы видите, как она усаживается. Также с этой стороны. То же самое и здесь. Дадим ей остыть пару минут. Ну, уже можно даже сейчас видеть, что она скрепила довольно сильно. Единственная, самая главная проблема, это завязать вот двойной узел, чтобы она не развязалась и не порвалась. Это самая большая проблема как раз в этом. Ну, я думаю, уже видно. Да, естественно, потому что рычаг есть, она болтается, но... Допустим, давайте попробуем порвать. А порвать... Мне не получается можно растянуть немного растянуть можно но порвать нет вот вам и второй лайфхак спасибо вам большое что посмотрели это видео напишите комментарии что еще можно сделать из вот этих вот вещей пока